Подагра, когда-то считавшаяся болезнью королей и знатных людей, теперь поражает простых людей и нередко в молодом возрасте. Но можно обратить эту болезнь вспять, даже в том случае, если вам достались по наследству дефективные гены. Мы не жертвы генетического наследия. Пик заболеваемости подагры у мужчин между 40 и 50 годами, у женщин после 60 лет. Но есть формы подагры, связанные с наследственным дефектом фермента, который отвечает за распад мочевой кислоты. Кто-то в роду мог позволить себе в избытке мясо, рыбу и алкоголь, поэтому молодые люди тоже могут заболеть подагрой. Известны случаи, когда подагра поражала членов одной семьи в течение нескольких поколений. Но не стоит думать, что дефектные гены это фатально и нельзя ничего изменить. Последние научные исследования в области эпигенетики. Название этой науки означает контроль над генами. Сообщает нам, что наши гены подвижны и испытывают сильное влияние окружающей среды. На нашу ДНК влияют самые разные внешние факторы. Образ жизни, питание, окружающая среда, физическая активность и даже положительные или отрицательные мысли и эмоции. Если пораженные клетки организма перенести из плохой среды в хорошую, то они выздоравливают естественным путем, без лекарств. Диета – главное оружие. Питание имеет гораздо большее значение, чем гены, утверждают известные врачи и ученые Дипак Чопра и Рудольф Танзи в своей книге «Супергены». Поэтому главным оружием естественного лечения будет диета. В основе подагры лежит накопление мочевой кислоты в организме, нарушен кислотно-щелочной баланс в сторону закисления. Известная диета при подагре Строго ограничивает алкоголь мясо, а также мозги, сердце, печень, почки, рыбу, птицу, сдобный хлеб и другое. Диета подразумевает употребление большого количества овощей. Они защелачивают организм. Ученые выявили, что полный отказ от мяса снижает риск кристаллизации мочевой кислоты. Более чем на 90% всего за 5 дней в то время как препараты, блокирующие производство мочевой кислоты, имеют длинный список серьезных побочных эффектов. Так, в списке побочных эффектов одного из препаратов от подагры числится сахарный диабет, гипертензия, желчекаменная болезнь, дисфункция печени, почечная недостаточность, еще несколько десятков болезней и даже обострение самой подагры. И, как утверждает доктор Грегер в книге «Не сдохни», еда в борьбе за жизнь. Некоторые лекарства от подагры не имеют четкой границы между нетоксичными, токсичными и летальными дозами. При повышенном давлении старайтесь не злоупотреблять диуретиками, мочегонными, так как они вызывают потерю жидкости, сгущение крови и увеличение концентрации пуринов в крови, что может вывести к возникновению приступа подагры. Например, среди побочных действий одного из самых популярных препаратов для снижения давления числится обострение подагры. Помните, что мочегонными продуктами с высоким содержанием пуринов также являются черный чай, какао и кофе. Но употребление чая из трав, мяты, перечной, оралии, плодов шиповника может помочь предотвратить приступ подагры и болей. Английский ученый Мюррей в книге Излечение естественными способами при подагре рекомендуют следующее прекращение употребления алкоголя, рацион с низким содержанием пуринов, резкое ограничение мяса, рыбы, пивных дрожжей и пищевых дрожжей и другое. Достижение идеального веса. Усиленное употребление сложных углеводов, цельнозерновые крупы, овес, полба, ячмень, пшено, лен. И особенно ценными будут полноценные по содержанию растительного белка, гречиха и амаран. Меньше жирной и белковой животной пищи, больше воды, не менее 2 литров в день. Она вымывает из крови излишки мочевой кислоты. Усиленное употребление флавоноидов. Составные части флавоноидов в большом количестве содержатся в свежей вишне боярышники, черники и других ягодах. Проведенные полвека назад исследования предполагают, что противовоспалительные свойства вишни настолько сильны, что ее можно использовать для лечения подагры. Ежедневно нужно съедать 15-25 ягод, затем будет достаточно 10 ягод в день, чтобы контролировать протекание заболевания. Какие продукты полезны при подагре? Одним из самых эффективных продуктов в плане защелачивания организма является капуста. Капусту белокочанную при подагре лучше употреблять сырой в виде салатов. И ни в коем случае не жарить. Все жареное способствует закислению. Добавляйте в салаты лук-порей. Он помогает выводить соли. Будут полезны и лимоны, которые в результате метаболизма защелачивают организм. Лимонная кислота растворяет мочевую. Попробуйте этот настой. Положите 2 кусочка лимона и щепотку лаванды, стакан горячей воды. А дайте настояться и пейте 4 раза в день. Здоровый образ жизни. Больным под агрой надо как можно больше двигаться. Заниматься легкими видами спорта. Совершать далекие пешеходные прогулки. Но при острых приступах необходим постельный режим. На этом все. Если есть чем поделиться, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.